Доброго времени суток, уважаемые подписчики, гости канала. Я Игорь Черноусов. Продолжаю записывать видео хронику реалити шоу Зарабатывание денег на полном пассиве. Это третье видео. Я уже три недели в компании Атлантик. К сожалению, сейчас я не могу вам показать свой личный кабинет на понедельник, когда буду монтировать видео, ставлю скриншоты с кабинета. Я уверен, что там уже не 6 евро, а денег стало больше. И эти деньги я заработал ну, на полном. Пассиве. то есть никого никуда я не приглашал просто проинвестировал вложил 90 евро в компанию Атлантис, об этом я рассказывал в первых своих роликах, после публикации на канале первых роликов, мои знакомые в интернете, а их оказалось осталось еще достаточно долго, начали мне писать, писать в разных социальных сетях, многие писали с разными мотивациями, кто-то предупредить достеречь, кто-то колоть как-то, чем меня предупреждали ну, называли проект провальным лохотроном, ну и и все другие слова, которые, наверное, вы многие слышали. Я не люблю вешать какие-то ярлыки. Проще всего повесить на что-то ярлык и оправдывать себя, что я вот там хожусь, потому что... Мне, если честно сказать, без разницы, как вы это назовете. Хоть там кимчимиром назовите. Но если с 90 вложенных евро до да, каждую неделю падает, капает 3 еврика, я считаю, что это более чем хорошо. Но я достаточно долго живу, у меня нет никаких иллюзий, в сказки я не верю. Я прекрасно понимаю, что за просто так деньги не платят. И никакие проекты не создают для того, столько с одной целью, чтобы вы там обогатились. Нет, цели у создателей все-таки другие. Я прекрасно понимаю, что не может быть всегда все постоянно хорошо. Я прекрасно понимаю, что я реально рискую. И я об этом говорю открыто. Я прекрасно понимаю, что в любой момент лавочка может прикрыться. Все в этом мире возможно и вот лично мой опыт говорит об этом. Я о нем сегодня тоже скажу. Но почему не воспользоваться возможностью, которая сейчас есть? Да, такая возможность есть и ей надо пользоваться. Если вы боитесь, то естественно вам не надо ей пользоваться, потому что нервные клетки не восстанавливаются. Если вы хотите заработать больше и вернуть свои деньги, то тоже такие возможности есть ими нужно пользоваться. Вот в одном из комментариев, я наверное даже сделаю криншот, его прилеплю здесь на, и, на экранчике. Кто-то писал, что Игорь, вот вспомни, ты хвалил проект Ойо или Оджа, Что хочу сказать. Понимаете, слова мои, и как и ваши слова, они воспринимаются людьми абсолютно по-разному. Кто-то считает, что я хвалю, кто-то считает, что я ругаю. Хотя, вот, например, в отношении проекта Атлантика, я не зря назвал это хроник Я просто высказываю ну, лично свое мнение, как вы воспринимаете это ваше, и просто вас информирую, как у меня там идет дела. По Ойо, да, у меня было очень много роликов, и об этом проекте я жалею только об одном: что я в него вступил. Когда он был на своем вот самом взлете, то он пошел ровненько. И вот на этой ровненькой площадке я присутствовал в этом проекте. Я из него несколько раз выводил деньги. То есть я в нем реально заработал и все свои вложения я в нем и купил. И когда я записывал ролики, я это все и показывал, как и деньги выводились, и как я в этом проекте работал. То есть, тоже была реальная хорошая возможность. И люди, которые вступили в этот проект раньше, они заработали там еще больше. И как ни странно, этот проект и сейчас продолжает работать. Там уже, наверное, больше 10 миллионов участников, и это говорит только об одном, что желание заработать на халяву э, без особых навыков – это неудержимая тяга на человечество. Очень часто мне приводят ссылки на какие-то статьи в интернете, которые разоблачают проект Атлантикс, рассказывают, как это все, блин, плохо и так далее. Опять же, выскажу лично свое мнение. Я регулярно читаю, я подписан на ВИП-рассылку Виктора Орлова, я даже пытался не учиться, но из-за своей лени не, за, не закончил обучение я полностью согласен с Виктором по многим вопросам, особенно по вопросу средств массовой информации правда эти средства уже не являются средствами информации они ни о чем не информируют, они просто навязывают вам мнение, свое нужная людям, которые стоят за этим средствами информации. И так как у нас такая вера в печатное слово, особенно в то, что еще говорят по телевизору, народ верит всему, что там выдается. А люди, которые умеют манипулировать мнением людей, ну, других там и не берут, они могут из чего угодно сделать то, что им нужно. И преподать эту информацию в нужном им свете. Хотите самый яркий пример, Он лично для меня, это вот события на Украине. Вообще сказка, как все можно поставить с ног на голову, имея <coughs> и зная о том, как влиять на умы человека. Поэтому я уже очень давно не смотрю новости, потому что это не новости. И не читаю никакие вот эти вот информационные издания. Но это опять же лично моя позиция. Обязательно приведу скриншот комментария, который мне очень понравился. Писал его человек, который, видимо, знает меня на протяжении большого треска времени. Там было написано следующее сейчас по памяти, что я вступаю в какие-то авантюрные проекты и перечислил эти проекты медиусеть Квисгруп, Спей, биржа, Феспром и Никулин. Вообще-то, если уж быть точным, Никулина надо поставить на первое место, потому что я с ним познакомился раньше. Что я хочу сказать? Не в плане оправдания, но опять же, чтобы было понятно, что я говорю честно. Ну, то есть то, что думаю, то и говорю. В отношении Никулина я считал и продолжаю считать, что это очень умный человек, классный бизнесмен. Он реализовал свою мечту, он построил себе комплекс туристический где-то там в Тайе. Молодец, респект. Человек, который может взять какую-то идею и воплотить ее, причем в больших масштабах. То есть вот его все проекты, которые он реализовывал в интернете, это вот проекты, которые были масштабными, он то привлекал дофига народу, молодец. И у него это получалось. То есть человек с организаторскими способностями. У таких людей есть чему поучиться. Но как любой бизнесмен, особенно человек, который занимается традиционным бизнесом, Олег очень болезненно относится ко всем нападкам на его бизнес, потому что бизнес воспринимается как ребенок. Вы представьте, что вашего ребенка ударили, как вы на это будете реагировать. Ну, Николин реагировал просто. Вот он говорил то, что думает. В принципе, я поступаю в жизни ну, точно так же. Биржа Фестром. Считал и продолжаю считать, что это, наверное, единственная биржа с такими возможностями работы на ней Видимо, только из-за этого она и развалилась То есть просто не сделали, ну уж чересчур, классные возможности, особенно для новичков Потому что я создавал человек, Дима, который всю жизнь работал и, видимо, продолжает работать веб в курсе всей этой кухни И вот решил сделать хорошо Для себя и для других людей Которые варятся на кухне Этих, пять партнеров Дима, как организатор, был Далеко не Никулин да? И просто физически не, не смог справиться с Теми задачами, которыми На него свалились, Потому что, видимо, он об этом и не думал Когда организовывал эту держу Но это лично мое мнение Жалею только об одном, что ну, вот утрачен контакт С Дмитрием, потому что Человек увлеченный, занимается тем, что ему нравится, Ну вот сейчас контакта у меня с ним нет. А медиа Quizgroup это яркое доказательство того, что Ничего нет вечного, даже вроде такие колосы, да, которые занимаются вроде бы неубиваемой темой, да, и они тоже могут развалиться. Вот о чем это говорит? Это говорит только об одном, что не надо сидеть и чего-то ждать. Вот нужно успеть вовремя. И есть как бы две жизненных позиции. То есть одна жизненная позиция, я вот очень часто с ней сталкиваюсь, это когда люди, ну, там, например, потеряв работу, да, и сидят дома на диване, ждут, когда же вот эта работа к ним придет. Опять же, высокооплачиваемая, когда она их найдет. А практически никогда такого не происходит. То есть счастье не ходит и не ищет, как там в книге Ильфа и Петрова, там кого бы осчастливить. То есть счастье надо ловить. Поэтому лучше всегда это делание. Что-то делать, вступать в какие-то проекты, да, я там, может быть, где-то авантюрный человек, то есть я загораюсь. Но я считаю, что именно так интереснее жить, чем просто сидеть на диване и чего-то ждать. И там на все плеваться и говорить, я этим не занимаюсь только потому, что это лохотроп. Ну, это оправдание для себя. И опять же, вот все, что мы делаем на этом свете, это получение какого-то опыта и как вы поймете, что проект, в который вы вступаете, он хороший, если у вас нет других никаких опытов. Но на эту тему можно, конечно, говорить еще много и долго, высказываю лично, опять же, свое мнение. Что хочу сказать в заключении. Основное, скажем так, опасение, и я с ним абсолютно полностью согласен, это опасение в том, что проект не выводит деньги. Во многих проектах можно столкнуться с тем, что в личном кабинете все замечательно, там деньги начисляются, это все класс, да? попробуй их оттуда вывезти многие сообщения, которые мне писали, как раз об этом говорят, что Игорь, проект не платит, куда ты <смех> идешь и что ты, о чем ты рассказываешь. Я не буду с этим спорить, даже не буду ссылаться на человека, который меня пригласил. Я просто выведу эти деньги. Не хотел я этого делать, но надо вывести и показать, что деньги выводятся. Поэтому вот на следующей неделе будет два ролика. В одном я как раз расскажу, как я вывожу деньги. Но ну, если не доказать кому-то что-то, потому что людям нереально чего доказать. А я хочу просто показать, что, да, деньги выводятся. На этом все. Третья неделя зафиналена Очень надеюсь на то, что к концу вот четвертой недели все-таки мы доделаем сайт для партнеров и покажу автоматизированную систему по приглашению в любые проекты. На этой неделе мы закончили три сайта, связанных с email рассылками. Тоже будет хорошая, интересная тема, особенно для MLM-щиков. Но об этом будут отдельные виды. Большое всем спасибо. Извините за внешний вид. Сейчас еще 6 часов нет. Это дача. Ваше здоровья.